Я поздравлю вас, мои родные Дорогие женщины, любящие нас в сердца Чтоб вы оставались для себя любимых молодыми Этим пожеланием нет ни края, ни конца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 радости, Пусть у жизни место есть печали, чтобы от вас красивых мы не отрывали глаз, и своим присутствием нас, мужчин, всегда вы украшали, а морщинки делали только красивее вас.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 Молодых и старших мы сегодня пьем